Ему похуй, видишь? Да, да, да, пошли, смотри. Мироводня, блядь. Да, Блотняга, блядь. да. И Да, и все, иранский федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный федеральный А мы потом еще не хотели